Ева Фландер — автор, исполнитель, певица, голос, который вы узнаете среди миллиона других голосов. Именно это качество позволяет слушателям и критикам говорить о вокалистке как о явлении значимом. И в точке, где пересекаются неповторимая вокальная манера с искренностью творчества, с отношением к песне как к части собственной жизни, рождаются эмоции, которые не оставят вас равнодушными — Ева Фландер живет своими песнями. Без них ее жизнь не была бы наполнена смыслом. И ее творческая задача поделиться с ближним тем хорошим, что мы знаем и умеем, истиной, которую мы осознали, и поэтому не говорить о ней больше не в силах. И на этом пути своими песнями готов поделиться с вами, артист с огромным сердцем. Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня с вами буду я, Ева Фландер, певица, автор и исполнитель песен о вечных ценностях. Почему я пою о вечном, неприходящем? Почему я выбрала этот превосходный путь, путь любви? Сегодня, дорогие мои, я вам расскажу. Есть тайна на земле, и это просто наша жизнь. Как нам ее прожить? Ответ — любовь, конечно, знает. И вот он ответ — когда ты любишь и живешь в любви, ты тайны жизни и любви все постигаешь. И для вас звучит первая песня Тилька любовь. «Тильки любовь Всім бажаю, щоб любовь як перлина, як квітка кохання, души душі розквітала завжди, щоб любов, як перлина, як квітка кохання, душі розквітала завжди, тільки любов, любов, любов чарує мене завжди. Я обожаю вам любимые, моїх щастя в любові знайти, тільки любов, любов, любов. Мене завжди. Я желаю вам, любимые, мої, щастя в любови найти Життя в любови розквитает, так хочется, чтобы на земле Цю истину все люди знали, любовь, любові тільки только ты Цю истину все люди знали, любовь, любовь, я только ты Я желаю вам любимые, моих счастья в любви найти Только любовь, любовь, любовь чарует меня всегда Я желаю вам любимые, моих счастья в любви найти Щиро, щиро всех вітаю, щиро, щиро всем божаю Живить на земле, умири добри, счастливы на родине земли. Живить на земле, умири добри, счастливы на родине земли. Только любовь, любовь, любовь, чаруем меня завышки. Я пожалею вам, любимые, счастье в любовике найти. Только любовь, любовь, любовь, чаруем меня. Я уважаю вам, люби мои, счастья в любови znajди. Только любовь, только любовь, только любовь, только любовь. А как научиться любить, любить? О, если б слово это не только было бы на устах, насколько бы больше было в нашей жизни света. Любовь, она являет себя в делах. Любить, быть любимым, счастливым, успешным человеком хотят все люди на земле. Где живет счастье? Почему любовь и жизнь бывают несчастными? Для чего нам нужны радости и печали? Давайте, дорогие друзья, послушаем две песни о любви и о счастье и услышим там ответ. свет величие васца земные все дороги хранимые любовью Себя. И не утруждались бы речами, речами Про нее так много говоря А любовь, любовь желает, любовь, чтоб сначала Требовали все мы от себя Говоря Любить О, если б слово это Не только было на устах Насколько больше Было бы света Любовь Она взяла мы о любви, о любви немало, слышим, немало слышим, О ней мы любим, а говори. «О, о, Боже, дай нам да, сил подняться выше По-настоящему, по по-настоящему. По Требовали все мы от себя И не утруждались бы речами Про нее так много говоря А любовь желает, чтоб сначала Требовали все мы от себя много говоря о боже Дай нам сил подняться выше, по настоящему, по настоящему люби. Счастье родился на свет, ты на свет. Христа на земле счастья нет Только Он лучший друг Дарит счастье всегда и везде Только Он Верю, друг, что тебя тяготит. Житейских замок Что ты счастье желал бы найти Или дорогу, что к счастью ведет К счастью ведет ты. А счастье как Подняться выше, по-настоящему, по-настоящему любить. Это ключ ко всем сердцам. И в нашей жизни есть самый лучший, самый верный и очень милый друг, который всегда с нами и помогает нам идти по дороге жизни. И об этом тоже я пою. Давайте послушаем песни «Верный друг и милый друг». Пой мне что-нибудь, я люблю твои нежные песни слушать. В них далекую грусть ловлю, слышу сердце и вижу душу. Хорошо в твоем, если встретятся неудачи. Вместе с сердцем твоим моё, пусть грустит и поет, и плачет. Куда пойду, кому скажу? Всю боль всю грусть души моей Где тот, кто может укрепить И поддержать рукой своей Вокруг меня толпа людей Никто не понял чувств моих Ведь каждый занят лишь собой Порою тесно мне от них Ой, нам так хорошо в За неудачи Вместе с сердцем твоим моё Пусть грустит и поет, и плачет Куда пойду, кому скажу Всю боль и грусть души моей Где тот, кто может укрепить и поддержать рукой своей И знаю, не ошиблась я Отраду раду ты свою пошлешь И приласкаешь ты меня Ведь ты мой верный друг Христос, нам так хорошо вдвоем Субтитры DimaTorzok а Всё земное, да. Сегодня наш мир динамично меняется, и чтобы нам выжить при этих стремительных переменах, нужно поставить любовь на первое место в своей жизни, и именно любовь к Богу, как высшую ценность и высшее благо. И для вас опять звучат прекрасные песни «Бог обещал, и мир прекрасен». Редактор Отражаясь красками в рассе, Словно скорки Блестят перед очами В утренней божественной красе. Росып звезд на небо Склонит темно нам, Украшает ночью небо лик. И луна холодным зором томным гордо смотрит то, как мир велик. Все оттуда с высоты небес красота и мир. Создать все оттуда с высоты небес Красота и мир и благодать пол мир и красок и чудес только Бог такое мог создать. Да, не обещал Бог легких путей, но обещал помощь нам свою везде, всегда, повсюду. И опять звучит песня, которая так и называется «Везде, всегда, повсюду».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 Сейчас, дорогие друзья, я расскажу вам немного о себе. Я родилась в интеллигентной семье. Папа – гитарист, джазовый музыкант, мама – инженер-конструктор и очень красиво пела. Родители в пять лет отдали меня в музыкальную школу по классу скрипки, а в 12 лет я стала заниматься гитарой. И к 18 годам сформировалось мое первое понимание, чего я хочу в жизни и как мне этого достичь. И я начала трудиться, активно, смело, целенаправленно, и у меня получилось. Я сделала шикарную сольную программу и поехала в Европу пробовать свои силы. Я работала в ночных клубах, на дансингах, довольно успешно, а также сделала программу русского и цыганского романсов, которую очень хорошо принимали на Западе. В 1998 году выступила в Монте-Карло. В 2000 году, в 2001 и 2003 у меня были три сольных концерта в Россию, в Москве. Это для меня был огромный успех, и я очень радовалась. Но в 1998 году все изменилось. Я почувствовала, что петь чужие песни ⁇ это прекрасно, и это путь к мастерству, но мне захотелось написать свои песни. И у меня получилось Я приехала в Украину Стала работать над созданием нового проекта И этот путь оказался очень трудным Но я была счастлива и уже со своими песнями я стала выступать на разных международных и всеукраинских конкурсах, и у меня есть два гран-при, первые места и просто награды. И слава Богу, что божественная тематика зазвучала на профессиональной сцене. Вот, например, песня «Тук-тук», «Песня сердца», «Мамочка». Спаси ты лютий наш благий, Велич Тобі, Боже, святый. Спаси ты Люты, наш благий, вылич Христос, святый. Спаси ты наш Христос, Святи, Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук Новый письмо, чутий звук Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Песня любви на крылах летит, Чеб дуже цікавим Его у нас, ты без бы Тук тук Божий стук. Семилиць от краю до краю, Відчуйте и ты ради всем Божьих ураю. Вклониться ему, открывай тай сердца, любовью своейю творить май будья. Тук тук тук тук, -тук. мы сердцем чуемо Божий стук. Сейчас я Песня сердца души чаревниця, А для счастья надей крыло. крило. Песня людям несе на солоду Пригортає, як мати завжди, Дає радость і мудру свободу, Песня келих живої води. Живої води. Сердце полае и шипочет. пришла уже бураков, и сердце в а ведь счастье душа замыра, духу Восся и сновь, Песня, сердца, мелодия с неба, Слово Божье, доброжелательно, любовь. У вон и всегда, и кожному треба всяку всяк мыть, По всякий час, снова и снова, когда любові мы У сердца палает и шифочет, Пришла уже пора, Коли сердце в любовь сбивает, А ведь счастья душа замирает. То святий дух у сердца палает и шифочет, Пришла уже пора. Жила мама. Ведете вы нас в Божий храм В храм любви Что в сердце каждого из нас теперь живет Спасибо вам Маму всей душой любите Берегите и храните Дорожите ей, пока она жива Мама, помните, она Лишь одна Мама, мамочка Я люблю тебя Нежная, красивая, милая, родная Мама, мамочка моя На коленях я стою за все Творца Благодарю, что мне так... И вам, мои дорогие друзья, соотечественники, которые сейчас живут за границей, хочу пожелать любить, всегда любить, никогда не унывать, а всегда уповать на Божью благодать. Бог всегда поможет, поддержит. И если для нас любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане, это значит, мы найдем выход в любой ситуации. А любовь — это наша звезда, и звезда путеводная. Какие проблемы! У нас все получится, и я желаю вам удачи во всем. Обнимаю вас, мои дорогие, и до новых встреч. С вами была ваша Ева Фландер. Двух сердец Я не намерена Может ли измена Любви бессмерной Положить конец Любовь не знает Над бурей поднятый маяк, Не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк Определяет место в океане. розы На пламенных устах И на щеках И не страшны ей Времени угрозы Любовь На буре поднятый Маяк Не меркнущий во мраке и тумане. Любовь звезда, Которую моряк определяет место в океане. А если я не права, Твоя бесконечная Если в жизни ты оставишь меня Душ возьми с собой И унеси ее к звездным огням Вместе с моей молькой Сердце мое никогда не найдет Радости в мире слез Мысли беспощадно на меня жжет я зима ле принес. Грубое, некрасивое, из груди моей вырыви силою, чтоб для каждой души страдающей, от а Господней любви не знающей, И быть звездою до да пути вотною быть, рекою до да... Когда не найдет радостью в мире слез Мысли беспощадно одна меня жжет Что я земле принес Ты ищи тесной близости с Богом Если ветер поднимет волны сильно, он успокоить море Доверяйся Христу Крады, его сила непобедима Он покой твой, твоя трага. чем любовь его здесь сравнима Если ветер поднимет волны Силен он успокоить море Доверяйся Христу, будь спокоен Он с тобой в скорбях и в горе Я желаю тебе удачи В добром слове в нужном деле Если с Господом путь твой начат Значит, верно идет